Здравствуйте! Мы с вами прошли 5 уроков, но все это была теория. Теперь мы с вами все будем использовать на практике. Если что-то не получилось, вы можете вернуться к нашим урокам еще раз. Начинаем! Я помню это. Как сказать «я помню это»? Я I... помню remember. И это будет... Это it. I remember it. Я помню это. Я понимаю тебя. Как сказать, я понимаю тебя. Я будет I, понимаю, understand, и тебя будет you, I understand you, я понимаю тебя, я думаю так, как сказать я думаю так, переводите. Я будет i думаю think как будет так и так будет so i think so я думаю так так сказать мы говорим по-английски speak английский инглиш, we speak English без предлогов я очень хорошо знаю это переведите я очень хорошо знаю это знаю но no. это ид очень хорошо very well i know it very well very well всегда стоит надо на конце это правило построения предложения ты помогаешь мне ты будет. Помогаешь мне Help И мне будет me You help me Вы можете не только устно переводить но можете письменно это делать Как вам нравится? Я живу в России Как перевести Я живу в России? Я, I, жить, live, в, in, и Россия, Раша. I live in Russia. Я живу в России. Я очень хорошо понимаю тебя. Я, I, очень хорошо. Посмотрите, пятая. Подумайте, как привести. Я Я очень хорошо понимаю тебя по аналогии с пятой. Куда ставим variable? Well. Нужно так. Я, I. Понимаю. Understand. Тебя, you. Очень хорошо, Very Well. I understand you, very well. Вы, конечно, можете Very Well поставить перед I. Но это будет ошибка. Вас может быть кто-нибудь и поймет, но ошибки допускать некрасивые. Лучше избегать их. Я живу в этом городе. Давайте переведем. Предложение. Я живу в этом городе. Я будет. Ай. Живу. Live. В. Ин. Это вис. Городе. Сити. Ай лив ин вис сити. Я живу в этом городе. вы на этом месте все понимаете переводите правильно то у вас очень даже хорошее начало а теперь переведем предложение мы помним это мы будет у и помнить рама remember, и это будет it. We remember it. Мы помним это. Я говорю по-английски. Как сказать, я говорю по-английски? Переведите. Я, I. Говорить по-английски... Это устойчивое выражение, которое можно запомнить, чтобы не застревать на нем. Говорится на автомате. I speak English. I speak English, я говорю по-английски, без предлогов. Предлогов никаких здесь не надо. Я работаю там. Я работаю. Work. И там как будет? И там будет Z. I work Z. Я работаю там. Они помогают мне. Как сказать? Они помогают мне переведите. Они they помогают help и мне me they help me. Они помогают мне. Мы понимаем тебя. Переведите у меня идея, дословно я имею идею, ай I... иметь Хэв, а идея. Не забывайте артикли, Ставьте, постарайтесь их ставить на автомате, кроме устойчивых выражений. У меня есть брат. То есть, я имею брата, переведите. По такой же конструкции, как здесь было. I have... У меня есть брат. Я имею брата. Они ходят в школу. Они. They. Ходить. Ходить. Go в направлении ту и школа будет school. Go, go to school – это устойчивое выражение, и его полезно запомнить, так как это устойчивое выражение, мы артикль не ставим. Go to school. Ты очень хорошо говоришь по-английски. Ты. Это. ю. Очень хорошо говоришь по-английски. Порядок. Правильный порядок слов. You speak. English. И очень хорошо, very well. You speak English, very well. У меня есть машина. Переведите. У меня есть машина. Я I имею H и машину. Эк, I have эк, я имею машину. Теперь мы живем здесь. Перевести. Мы живем здесь. Как перевести? Мы, вы живем в и здесь. he we live here. Мы живем здесь я очень хорошо понимаю это или давайте такое предложение я очень хорошо помню это переведите я очень хорошо помню это я будет I очень хорошо помню remember это it очень хорошо very well я, я помню это очень хорошо I remember it very well я живу в этом городе Я, I, жить, live, в, in, этом, with, и городе, city. I live in city. Я живу в этом городе. Я хочу. Нет, желание потом. Я хожу на работу. Или я хочу это, давайте. Я хочу это. Переведите. Я хочу это. I. Я хот хотеть want. И это будет it. I want it Я хочу это Я хожу на работу Переведите, я хожу на работу Я I Ходить Go To это Предлог направления Ну, чаще всего Все-таки ту используется с go И работа будет Work. I go to work. Я хожу на работу. Я учусь здесь. Переведите, я учусь здесь. Я будет. I. Учиться. Стадия. И здесь будет хе. I study хе. Я учусь здесь. Мы думаем так. Переведите. Мы думаем так. так и так будет so we think so мы думаем так we think so. мы думаем так. теперь я учусь там перейдем я учусь там я будет i Учиться стади, и там будет the. i study the я учусь там я знаю это переведем я знаю это я будет i и знаю... Know... И это будет it. I know it. Я знаю это. Я работаю здесь. Переведем. Я будет I. Работаю. Work. И здесь будет here. I work here. Я работаю здесь. Они ходят на работу. Переведите. Они ходят на работу. Они. They. ходят go на na... to на работу work они ходят на работу they go to work ты знаешь это переведите ты знаешь это ты будет you знать будет No, и это будет it. You know it. Переведите, я работаю. Правильно перевели, молодцы. I work, я работаю. в этой стране. Переведем это предложение. Я живу I, жить live, в in, этой with и стране country. I live in this country. Я живу в этой стране. Мы живем в России. Мы. уи Живем. Live. В. In. И страна. Россия. Russia. I live in Russia. Мы живем в России. У меня есть сестра. Я имею сестру, то есть переведем. У меня есть сестра. I have a sister. I have a sister. Я имею сестру. Ты видишь? как сказать, ты видишь это ты будет you Видеть будет Си. и это будет it you see it ты видишь это я хожу в школу переведем Я хожу в школу. I. Ходить. Go. To. И школа будет school. I go to school. Я хожу в школу. Я понимаю. Я I. И понимаю. Under. Understand. I understand, я понимаю. Мы живем в, в этой стране. Мы будет we. Живем. Live в in. Этой with и стране будет country. We live in this country. Мы живем в этой стране. И последнее предложение. Я живу. Я вижу это. Я будет I. Вижу see. И это будет it. Я вижу это. I see it. Теперь давайте все повторим. I remember it. I understand you. I think so. We speak English. I know it very well. You help me. I live in Russia. I understand you very well. I live in this city. I live in this city. We remember it. I speak English. I work there. help me. We understand you. I have идея. An, an idea. I have a brother. They go to school. You speak English very well. I have a car. We live here. I remember it very well. I live in this city. I want it. I go to work. I study here. We think so. I study here. I study здесь. I know it. I work here. They go to work. You know it. I work. I live in this country. We live in Russia. I have a sister. You see it. I go to school. I understand. We live in this country. I see it. Этот практический урок закончен. Если у вас все получилось, вы самый настоящий герой. И вы, вы действительно Сможете выучить английский язык. У вас действительно все получится. Удачи!